Всем привет, вы на канале EndGame а мы сегодня играем в Бравл Стас. Опа, все, наконец-то таки. Оу, там вот. Кто-то бьет мои сундучки. Вуропол. Вот, пока вот такой. О! Блин, давай, мочи его. я его он ушатал. Так, давай, давай, давай. Я все время так говорю, да, когда я играю. Это уже второе видео, да. Я, я знаю, я мало снимаю, но я очень много играю по Браво Стасу. Очень. У меня, конечно, мало видео, всего лишь два, но это пока. Потом будет больше видео. О, столкновение. Сейчас я возражусь. И да, им всем пощам. И теперь берем лес. А, нет, нет. Значит, эту берем. Так, сейчас кто-нибудь туда кинет. Оо! Жаль. Ну мы хоть на втором месте Так вот Не терпится мне Сундучок уже этот открыть вот. Так возьмем давайте кольта И я все время придерживаюсь Тактики как сундучки открывать Так У нас опять Пока не доставлено, ну конечно. Так, так. Я, может, скоро сейчас выбью нового героя на одном телефоне. А может, и не выбью. Но, но не на этом, а на другом. Уху! Уху-ху-ху! Вау-вау-вау! -ва -ва. У меня мало жизни, так что валим. Ой, блин, умер. На пятом месте. Да, ну давайте сейчас возьмем мы Барли, а не хотя бы было, давай. Ой, лагает, как я это не люблю. Ой, лагает, лагает, лагает. Ну все, они выиграют, я потому что знаю кто это тут. -ху -ху! если мы убили. А как мне это надоело. Оу, еще один там Блин, мне мало жизни второй. Когда они нас почили. Из кустов такой вырывай. Ой, блин, я к ним в зону зашел, так что они сейчас могут меня грохнуть. Там просрываю. Кстати, поку это самый худший. С тобой. Ну что, его убили? Ну, сейчас скоро будем выигрывать, Давайте так стоим тут в кустах. Все. Кто-нибудь честно пойдет, я, я выбегу и ему дам. Побежали, что-нибудь в костах. Никогда не бегу, а сам бегу, почему-то. Фиг знает, как это так. Так. нормально. день что-то накопила. Сейчас я открою этот сундучок. Я вам сейчас покажу эту тактику. Вот когда он подпрыгивает, вы видите, вы его сразу. Дохватайте да и вам будет выпадать Вот я например поймал Мне Поко выбил, выбился Вот почему у меня тут Поко Блин на одном текане Это склад чуть не чихнул Это футбол Это игра я почему-то все время Беру Барли Не знаю только этого. Барли Мастер с футбол Блин у них мощная команда ну у нас мощнее. Бахал. Вот скульный, вот скуль, вот стоит, так не знаю кто. Я вот там нашим примута его грохает. Я как раз его туда бросил. Угу. Так у кого мяч у меня у меня сейчас будет. Так, давай, бери, наш дружище. У имприму мало жизни. Так, у наших сейчас. Ой, ни у кого, а у красного было, ни у кого. У нас. Имприму там пустое. Есть на наше изобилие. Ура! Ай, конечно, никаких этих. Ну и ладно, это не самое главное. Самое главное, это кубки. Так, я сейчас еще раз играю. там тоже. Ну, там у них, наверное, обычный бар. Да, у них обычный. А у нас тут целый... Ух ты, бардак, так раз бардак. Давай, вали, Шерли. Надо этим кидать. У он надо грохнуть. Подорвать О, потому что один этот Опа, оп, оп, оп, оп. Привет Вытяну Слом Ааа, так и знал. Извиняюсь, я извиняюсь, я извиняюсь, блин. Давай, наши, забейте, забейте, хоть один. Нет. Нет, пустый, пустой. пустой По никто не взял, надо быстрее. Да, они уже надоели. Опа, давай, давай кидай кидай кидай давай, Давай-давай-дай. Зачем ты обратный упасить этих? Они сами себе забили. Вот дурочки! Зачем он сам себе забил? на стойка! стойка стойка! Ща гоу, ща а нет, ща не гоу Он тоже еще собьет Давай. Ну все, они выиграли Тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут а, блин, ну все Это из-за них все, они тут как тупые ходят Пальта. Ладно. Сейчас его изменим. Давай. Сейчас покажем всем, кто тут батя. В доме. Эй, собачка это. Давай. Теперь бежим за тем. Так, все. Теперь пошли. То, блин, меня сейчас уб... Ушло таю. В общем, мне капец. Мне купец два, три, два, один. Исполняйся моим желанием. Так. Давай, давай. Есть. Боук стой. О, все мне убили. Я так и знала за них. Мы начнут они. Давай шелли возьмем. И сейчас посмотрим. О, мы сбаррили. Только что я его хотел выбрать. Было бы круто, если бы я тоже выбрал только другой скин. Так. Опа, тут что-то... А, тут лес образуется. Ты тут бед вот эти А нет это это это это упасть этот этот этот, этот, этот, этот, этот. уху барная стойка а? давай мы ее отобрал отберем блин тут тут много булов совсем много булов барная стойка барная стойка на тебе Воу, <Статист> uh -uh. блин, меня Кольт убил Вот девять, офигеть. и я... чай я... его убьют по-любому. Лиону убьют. И три. Да ну, давай. я ничего. Ща. умочим всех тут. уж вот на всем. Ушь есть. По средним чуваком остались, надо друга дождаться. Так, давай. Чего? Ща посмотрим, кто тут самый. Ща посмотрим, кто батя. Начали убегать. Мы с ними остались всего лишь. Уху, у них медведь так нечестный. Давай бей его. А, лес-лес. все в лесу вообще очень хорошо. быть. Блин, друг раз разрод... возродился. Опа. У меня шесть и один. Давай, дружище, давай. Шо Посмотрим на статус способен. 3, 2, 1. У меня тоже сейчас будет, прикинь. Давай, мочи их. Мочи его! Есть, мы выиграли. Ааа, из-за него, блин. Вы посмотрите, сколько жизни было из. А, ну и ничем, на втором месте. Это тоже очень круто. также, только у нас барли. Опа, тут тоже нито. Опа, я кому-то зарядил в Дай вместе. А, блин, я хочу. У-ху! уехал. Забоялся. Опа! В кустах подокрался. помню. Так, берите алмазики. Бери алмазок! Блин, я вообще выбрался. Вообще резко. ним медведя. Давай, стреляй. Не туда, к ним. Сейчас радусь, может, кому-нибудь. У его, у его, у его 10. Давай, имприму, приму, мочите. А -а -а! Ну все, мы проиграли. Потому что наши тут тупят совсем. Так. Что тут? Давай, давай, давай. Так. Опа, опа, опа. Оп. Кому-то сейчас плохо будет тут. Камни, не ходить, камни не ходить, да, знаю приманиваю, но вы сейчас убьетесь, сами только зря делаете ошибку. Хоть бы они там умерли. Так, опа, мы сейчас возродимся. а а выиграла, А нет, мы на третьем месте, нормально. Так, давай. Опять со мной культ. Давай быстрее. Мой, мой, мой, мой. Опа, блин, мне меня мало. Мало половины. Так. Так. Так, давай. Так. Okay. Давай, давай, давай. Мочи-мочи давай. его. -мочи <laughs> Мы на третьем месте. Нормально, я думаю. Ча, их прокачали. Ну, на этом мы закончим. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчики, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем пока.